С помощью Netflix Spider зачастую я анализирую свои порталы и порталы конкурентов. Мне очень нравится то, что Netflix Spider работает с большим количеством страниц и у него есть большое количество уже предустановленных фильтров, которые, по которым можно определять основные ошибки. В Neltex я могу выделить первое то, что я могу начать сканирование на своем компьютере, потом сохранить этот проект и перенести на какой-то рабочий, более продвинутый, крутой компьютер. Еще мне нравится то, что есть мультиоконность, то есть я могу сканировать сразу несколько сайтов одновременно. Плюс очень круто сделаны дашборды, такого я не видел ни одних конкурентов. Очень классно то, что можно сразу на одном дашборде увидеть все ошибки, все там какие-то основные параметры. У Netflix Spider мне еще нравится то, что есть достаточно большое количество встроенных приколюшек, таких как, например, выборы различных юзер-агентов, настройки парсинга и так далее.